Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о возможностях парсера поисковых систем в Netpeak Checker, а если быть точнее, то о том, как его можно интересно использовать помимо стандартного сбора результатов по поисковым запросам. Если кратко, то покажу, как можно искать упоминания вашего бренда на других сайтах, как найти тематичные форумы с помощью поисковых операторов, как отсеять ненужные результаты из выдачи и дам несколько полезных советов по работе с нашим инструментом. Поехали! Предлагаю начать с первой несложной задачи поиска всех упоминаний вашего бренда на других сайтах. Для этого открываем инструмент Parse RPS Netpeak Checker и вводим туда запрос следующего вида. Название бренда минус сайт, собственно говоря, ваш сайт. Например, для поиска упоминаний Netpeak Spider я бы использовал запрос Netpeak Spider минус сайт двоеточие Netpeak Затем выбираем поисковую систему можно даже сразу же несколько парсить, количество результатов и типов сниппетов, которые будем собирать. И затем нажимаем кнопку «Старт», чтобы запустить парсинг. Всего за несколько минут результаты начнут появляться в таблице. Есть несколько полезных функций, которые помогут вам в работе над этой задачей. В первую очередь попробуйте спарсить выдачу для разных геолокаций или языков, задав их в настройках поисковых систем. Так легче будет найти упоминания на локальных СМИ или у блогеров. Затем попробуйте использовать фильтрацию, чтобы оставить в результатах только определенные сайты. Например, исключить социальные сети. Я вот исключаю Facebook, Hubber, VC и другие. Тут я применяю фильтрацию по регулярному выражению и перечисляю их все через прямой слэш. Он работает по логике или. Это, кстати, был такой лайфхак внутри лайфхака. И затем есть еще вариант применить группировку по хосту, чтобы быстро увидеть список уникальных сайтов, которые на вас ссылаются. Ну и, конечно, количество страниц, где встречается упоминание вашего бренда. Чтобы не пропустить еще больше фишек использования наших программ, не забудьте подписаться на наш канал. А если у вас уже появились какие-то вопросы, вы можете их задать либо же в комментариях к этому видео, или прийти к нам на видеодемонстрацию, где мой коллега расскажет и покажет вам наши инструменты, ответит на ваши вопросы и даже поделится полезными ссылками, где вы можете больше почитать о наших инструментах. Ссылка на нее будет в описании к этому видео. Если вы хотите найти форумы вашей ниши или определенные темы на них, используйте парсер поисковых систем, чтобы их быстро найти. Для этого откройте парсер и добавьте в него запросы следующего вида. Это ваше ключевое слово, плюс in URL и сегмент, который часто встречается на форумных движках. Допустим, Inural PHP или Inural Viewtopic PHP и так далее. После этого запустите сканирование, и через несколько секунд в таблице появится список таких страниц, которые вы, кстати, потом сможете отфильтровать, чтобы отсеять неподходящее. Кстати, так как тут у нас уже будет много запросов, то я советую добавить сервисы автоматического разгадывания CAPTCHA, например, ROCAPTCH или TUCAPCA а также подключить список прокси, что уменьшит шанс получения блокировок от поисковых систем, и, следовательно, вы сможете получить больше результатов из выдачи. Существует множество поисковых операторов, и у разных поисковых систем они могут отличаться, но в этом видео я хочу рассказать о некоторых полезных и популярных среди которых можно выделить ваш запрос плюс файл type PDF, то есть файл-тайп это поисковый оператор. Он поможет найти по конкретному запросу именно PDF-документ. Например, это удобно, чтобы проверить, есть ли у вас на сайте какие-то pdf в индексе, и если их там не должно быть, значит нужно их убрать. Затем вариант использовать минус перед каким-то поисковым оператором, либо же ключевым словом. Например, если вы хотите найти все сайты, где можно купить золотые часы Rolex, то лучше оттуда убрать маркетплейсы с помощью добавления поискового оператора сайт двоеточие, допустим, LX, и перед этим добавить минус, то есть мы их отсеем. Также с помощью парсера поисковых систем можно проверять индексацию небольшого сайта. Для этого сначала сканируем сайт допустим на пик выгружаем его структуру по сегментам в ле и составляем запросы для парсинга выдачи следующим образом. Нам нужно сайт, двоеточие ваш сайт, Нет. и затем in URL и, собственно говоря, сегмент в URL, то есть отдельная папка, которую хотим проверить индексацию страниц в ней. Хочу заранее предупредить, что лучше выбирать папки или разбивать их так, чтобы по одному запросу получалось не больше, чем 300 или не больше, чем 500 страниц. К сожалению, это само ограничение поисковых систем, и больше результатов за один запрос они не отдают. Ну и в конце хочу рассказать про добавление сложных поисковых операторов и сложных запросов в программ. Давайте рассмотрим это на примере. Сейчас я его выведу на экран, который выглядит следующим образом. У нас есть и две части этой конструкции. В первой мы указываем, какие Вхождение каких точных ключевых слов нам нужно на странице, допустим, Illustration, Website Design или Branding, и выделяем это в двойных кавычках и разделяем их словом OR. Это поисковый оператор, который означает или. Затем берем это все в обычные скобки и пишем and. то есть это логический оператор и. который и вторая часть запроса будет состоять из нескольких, собственно говоря, конструкций, которые э, включают в себя оператор in url двоеточие и тут мы перечисляем те сегменты в URL, которые чаще всего встречаются на страницах где можно засубмитить guest post это write to us guest post contributor и contribution то есть так можем быстро найти страницы определенной тематики которые скорее всего ведут на постинг вашего гостевого материала и как видите я уже спарсил эти результаты потому действительно тут находятся именно те Страница, где можно написать авторам о том, что мы хотим им отдать свой материал. Я понимаю, что это может выглядеть немножко сложно, но зато это экономит значительное количество времени по пробивке отдельных всех этих запросов. Особенно, если у вас их много, то это вас спасет. Давайте еще раз повторим, чему мы научились в этом видео. В первую очередь, гибкость поисковых запросов позволяет нам достаточно точно указать, что мы хотим увидеть в результатах. Однако, нужно знать, как работают поисковые операторы и какие из них еще работают, потому что есть распространенная практика у поисковиков время от времени их отключать. Ну и второе, кейсов применения парсинга поисковых систем очень много. Потому, если вы хотите экспериментировать с этим, не забудьте добавить прокси и сервисы разгадывания CAPTCHA, что поможет вам реже сталкиваться с блокировками поисковых систем, когда вы будете искать тематичные форумы или упоминания вашего бренда или проверять индексацию. Спасибо вам огромное за внимание. Если у вас остались какие-либо вопросы, не забудьте задать их в описании к этому видео или записаться к нам на видео демонстрацию. Хорошего вам дня и огромного количества трафика. Пока-пока!